Здравствуйте, дорогие друзья! И тема у нас сегодня очень интересная. Как мысли влияют на наш доход? Меня зовут Калантерная Анна. Я психолог. Я закончила Одесский государственный университет в 1996 году, то есть в прошлом веке. Больше 25 лет я работаю в качестве психолога. Я занималась совершенно разными сферами жизни и была и бизнес-тренером, но основная моя деятельность сейчас посвящена развитию Личности, работе именно Личности. И основная тема, которую мы сегодня будем освещать, по которой у меня написано «Три марафона» — это финансы. Это финансовое мышление, это финансовая энергия, это финансовое сознание. И я не как теоретик только могу говорить на эту тему. Я сама прошла путь от бедности, от нищеты даже. Я не побоюсь этого слова, потому что мой взрослый период, попал на 90-е годы. Я в 90-м году родила дочь. И это было довольно сложное время для многих людей, которые оказались во взрослом возрасте, вступив да, во взрослую жизнь в то время. И через многую борьбу, через развитие я пришла к финансовому успеху. Я могу об этом заявлять совершенно смело. У меня есть еще темы, <смех>, в которых я разбираюсь очень хорошо, и по которым у меня написаны марафоны, но я не буду сегодня о них говорить. Да, эфир будет сохранен, конечно же, эфир я сохраню в рамках марафона обязательно. Вот, я не буду говорить сейчас о других темах, но я считаю, что тему финансов я хакнула. И с удовольствием я делюсь с вами и в бесплатных мероприятиях, и на марафонах, там, где мы более глубоко разбираем все нюансы. Все не все, но многие, шаг за шагом. И поэтому я с удовольствием буду сегодня отвечать на ваши вопросы. Я прочла почти все вопросы, и должна сказать, что вопросы очень глубокие, очень интересные. Я очень хочу ответить на все вопросы, прямо важные каждый. Я посмотрю по времени, как у нас с вами получится. Я постараюсь дать ответы на большинство вопросов. Ну, в общем, если на какой-то не смогу ответить, я постараюсь, возможно, ответить вам в комментарии. Посмотрим, как мы будем успевать. И вот первый вопрос. Первый вопрос, который касается ведения таблицы доходов и расходов. Противоречивая тема. Я начну с этого. Я на марафоне расширения финансового сознания, который мы ведем с Леной Блиновской. Я эту таблицу даю для выполнения в обязательном порядке. Для того, чтобы расширить свое финансовое сознание по-другому не скажешь. Марафон об этом и это, это важный момент. И вот вопрос такой: правильно ли я понимаю, что если вести таблицу доходов-расходов, то это приведет к осознанию конкретной суммы, которая мне потребуется в месяц на мои потребности? Многие люди, очень многие люди ведению таблицы сопротивляются сопротивляются записывать, сколько я потратил, сколько я заработал, и говорят, «Я хочу зарабатывать так, чтобы деньги вообще не считать». Это прекрасное желание. И я за то, чтобы каждый хотел зарабатывать столько или получать столько денег, чтобы денег вообще не считать. Но когда сознание еще находится на таком уровне, когда по какой-то причине люди пришли на марафон, это означает, что им этих денег не хватает, то очень важно понимать вот это вот движение энергетическое, сколько вы приобрели в этом месяце, сколько вы в этом месяце потратили. Для того, чтобы этот баланс, безусловно, вы поймете, какая сумма вам в месяц будет нужна на ваши потребности. Но еще будет знаете, это будет такой мостик для ума, что у меня вот такие вот желания, я хочу тратить столько на себя, у меня такие вот потребности есть, значит, он будет искать пути для того, чтобы зарабатывать эту сумму и больше, естественно, потому что желать... Я считаю, что желать нужно для себя как можно больше, чтобы жить как можно лучше. А когда человек тратит денег больше, чем к нему приходит, это неминуемо приводит к кредитам, к долгам, и из этой ситуации выйти довольно сложно. Для того, чтобы вот уравновесить вот эту вот энергию, доход, приход, а потом работать над тем, чтобы этих денег приходило больше. Но сначала, я повторюсь, для начала ведение таблицы доходов и расходов очень важно. Вот мы с этого, с такого острова... Момента начали. И ну, из песни слов не выкинешь. Нельзя отказаться от таблицы. Хотя, конечно, я понимаю всеобщее желание не считать деньги. Вырастите сначала немного над собой, над своим сознанием. Это вот знаете, как зарядку по утрам делать. Я хочу прекрасное тело, но если я не буду делать зарядку... Ну, никуда я не денусь, все равно с телом будет происходить какие-то изменения не очень приятные. Вот точно так же с этой таблицей. Так, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какие привычки сопутствуют богатому и успешному человеку? Знаете, во-первых, о привычках я очень много рассказываю в своих марафонах. В марафоне расширения финансового нет. «Расширение финансового сознания», по-моему, не рассказываю. В марафоне «Финансовый ключ. Энергия», в марафоне «Финансовый ключ. мышления. Там я очень много об этом говорю. Но, знаете, если говорить в двух словах, то однозначного рецепта о том, какие привычки нужно соблюдать для того, чтобы стать богатым, этого нет. Я не могу сказать, что если вы введетесь, знаете, как вот э, ходит такая модная модный миф о том, что если вы будете вставать в 5 утра, то э, как, как это в поговорке, да, то рано встает, тому Бог подает. Я вспомнила анекдот на эту тему. Приходит еврей к Равину и говорит: треба говорит, я встал сегодня в 5 утра, пошел на рынок. И меня там обокрали. Ты же говорил, что кто рано встает, тому Бог подает, а получилось наоборот. Ну, Рэбба подумала и говорит: ну, значит, этот вор встал раньше тебя. Вот. Так, собственно, и с вот этими вот вещами про раннее утро про то, что те, кто встают рано утром, больше зарабатывают. Я сама жаворонок. Я сама легко встаю в 5 утра без будильника, и для меня. Первая половина дня наиболее продуктивно, но сказать, что все жаворонки зарабатывают больше, а все совы зарабатывают меньше, это будет неправда. Я знаю огромное количество сов, которые зарабатывают тоже большие деньги. Им это не мешает спать до полудня, например, и зарабатывать ночью. Вот, значит, так вот, если, встава... если говорить в общем и целом, да, то есть привычки, которые развивают, которые помогают расти человеку, они, безусловно, будут приводить к тому, что и доход ваш будет автоматически повышаться. А есть привычки, которые разрушают человека. Например, долгое время сидеть в соцсетях и там, читать глупости какие-то да? или там, играть в какие-то глупые игры, просто тратить свое время. Вообще время это самый драгоценный ресурс, невосполнимый. И тратить время свое, это плохая привычка. Ну, это тут я уже совершенно четко могу сказать, что да, чем больше вы потратите времени на свое развитие, тем больше вы заработаете впоследствии. В любом случае, всегда образование дает эффект, может быть, не мгновенный, в пролонгированном каком-то времени, но точный эффект будет. <дых> вот отличный вопрос от зрителя как можно потратить больше заработанного они с него падают. Ну а как люди кредиты берут потребительские кредиты, долги вот так вот и тратят идут берут кредиты и тратят больше чем зарабатывают. это сплошь и рядом 90 наверное процентов людей, так живут, ну я сейчас, может быть, привираюсь 90 процентами, но огромное количество людей тратит денег больше, чем зарабатывают. Окей, okay. следующий вопрос. О, вот, кстати, вопрос по поводу обучения. Сколько допустимо тратить на обучение в месяц от общего бюджета на жизнь? Смотрите, важно. Не впадать в какие-то крайности и не впадать в кредиты, опять-таки, да? Я очень. Ну, знаете как, вот я к кредитам отношусь как к инструменту, безусловно. Я знаю, как при помощи кредитов можно зарабатывать. Есть люди, которые при помощи кредитов поднялись, но их очень мало. Для того, чтобы научиться пользоваться кредитом, нужно очень трезво оценивать ситуацию и отдавать себе отчет в том, как ты эти кредиты будешь отдавать или как ты на этих кредитах будешь зарабатывать. Там дальше у меня есть вопрос. Я сразу сейчас на него отвечу. Был такой вопрос, который звучал примерно так «Как можно заработать на кредитах, если ты за кредиты платишь процент?». Дело в том, что, например, есть Кредиты с низкой процентной ставкой. У нас в Украине сейчас ввели программу 5, 7, 9% для бизнеса. Но это довольно сложно получить этот кредит, но не в, этом, не в этом дело. Есть за границей в Европе, есть кредиты с очень низкой процентной ставкой, там полпроцента, полтора процента. Грех таким кредитом не воспользоваться. Это ну, такой кредит, который комфортный, и который можно даже считать его больше рассрочкой, потому что эти полпроцента или полтора процента, это будет как естественный рост инфляции. На таких кредитах вполне возможно зарабатывать. Или же вы берете кредит на какой-то бизнес, который будет приносить... Например, взяли кредит под 10 процентов, грубо говоря, а ваш бизнес будет приносить вам 20 процентов. Вот таким образом это заработок на кредите. Но для того, чтобы это произошло, еще раз повторюсь, надо очень четко отдавать себе отчет в том, как это все будет воплощаться, реализовываться, и какой у вас будет, у вас будет план Б, что делать, если что-то пойдет не так. То есть что вы будете делать, если вдруг ваш этот бизнес закончится, как вы этот кредит будете отдавать». И, кстати, 20 процентов – это маленький процент, ну или только если за счет большого оборота. Я имею в виду разницу 10 процентов между кредитом и прибылью. Лучше, если это будет 100 процентов или 150 процентов. Так меня унесло сейчас. да, Я начала с образования и закончила, закончила кредитами. Так вот, сколько можно тратить на обучение в месяц. Смотрите, если вы человек, который только начинает свой путь, возможно, вы взрослый человек, возможно, вы хотите просто поменять профессию или там продвинуться, да, то даже большой процент бюджета, если это сейчас для вас жизненная необходимость, может быть потрачен. Не вопрос. Другое дело, чтобы вы не отнимали от себя последнее, чтобы это не заставляло вас брать кредит. Я точно знаю, что каждый человек может найти какой-то пункт в своем бюджете, который можно сократить, где-то чуть-чуть сэкономить, если у вас не меняются сейчас доходы да? ради обучения. На это пойти можно. Я считаю, что особенно вот если у вас маленький доход, особенно если у вас очень маленькие сбережения, лучшая инвестиция, которая только может быть, это обучение. Вот, потому что это как залог того, что впоследствии вы будете зарабатывать больше. Это совершенно однозначно. Кстати. Я хочу сейчас вам сделать объявление, да, я себя вспомнила как раз к вопросу о ценах на обучение. У нас сейчас проходит акция. При покупке двух марафонов «Финансовый ключ энергии» и «Финансовый ключ мышления» вы их можете приобрести за десять тысяч рублей оба. То есть так один марафон стоит шесть тысяч рублей. И сейчас вы можете одновременно, если вы покупаете два марафона, вы можете их пройти в любом порядке, друг за другом, вы можете даже сделать перерыв между ними. Ну вот, покупая два марафона одновременно, вы получаете скидку 2000 рублей. Получается так. Вот. Так что по поводу обучения, по поводу своего развития, сказать, что вы должны тратить какую-то сумму ежемесячно на то, чтобы образовываться, я так не могу. В какой-то месяц вы можете потратить деньги на обучение, в какой-то месяц вы можете не тратить деньги на обучение, есть обучение, которое стоит небольших денег, там какие-то быстрые курсы, есть обучение, которое стоит десятки тысяч долларов, да, это же несравнимые вещи. Поэтому говорить о чем-то таком, что какую-то сумму конкретно можно тратить или нужно тратить на обучение в процентном соотношении, нет. Но это лучшее вложение, которое только может быть в вас. Вот лучшее, правда. Так, следующий вопрос. С проработки чего конкретно важно начинать увеличивать доход и почему? Если человек вообще не касался темы денег с точки зрения психологии, хоть какой-либо финансовой грамотности, работал за зарплату и все. Тоже отличный вопрос. Вот смотрите. То, что я все время повторяю на всех своих марафонах, и очень хочу, чтобы каждый это прочувствовал. Как только вы это поймете, вы эту, эту информацию поймете, как только она до вас дойдет в это место и вот в это место, вот когда вы этим проникнетесь, все встанет у вас на свои места. Первое это, что деньги это не бумажки с цифрами. Деньги это энергия. Вот когда вы поймете, что вы получаете не бумажки с цифрами от людей, а вы восполняете свою энергию за счет того, что вы что-то потратили, что-то отдали, что-то сделали, и вам возвращается энергия за вашу жизнь, как ответ на вашу жизнь. Вы правильно живете или вы делаете что-то не так. Вот тогда у вас сразу изменится... Внутреннее состояние, деньги будут к вам приходить из других источников и по-другому. Это вот такой закон. И следующая, э, следующая вещь, которую я все время говорю, это то, что деньги ⁇ это самый легко восполняемый ресурс. Проще, чем восполнить деньги в нашей жизни. Больше нет ничего. А люди уделяют деньгам гораздо больше внимания, чем они того заслуживают. Я понимаю, что это очень важная, необходимая вещь в нашей жизни. Я полностью отдаю себе отчет. Я была по ту сторону нищеты, можно сказать. Я поднялась, действительно, вот с самого дна буквально. И как только вы поймете, что деньги только протяни руку и возьми, но только нужно проявить какие-то определенные действительно включить мышление, по-другому к этому всему относиться и понять, что деньги это энергия. Вот. И что-то еще я хотела про деньги вам такое, про именно энергию денег сказать. А, а ну да. То есть начать с вот этого понимания, что деньги – это энергия, и дальше уже, когда вы разберетесь с энергетической частью, там много составляющих, тогда уже переходить к мышлению, к расширению своего финансового сознания, к мышлению богатых людей, интересоваться, ориентироваться на них, чем они живут, как они живут, что у них в приоритете, и вы получите ответы на многие-многие вопросы. Ну вот Именно в конкретно этом случае, когда человек работал за зарплату, понимаете, когда люди работают за зарплату и привыкли так жить, и знают, что им выдадут деньги в бухгалтерии, например, это говорит о том, что у вас есть определенная картина мира, которую необходимо расширить, потому что зарабатывают люди совершенно очень многими разными способами. Вам важно расширить картину мира. И вот, ну вот как-то так. Так, следующий вопрос. Сколько времени? Ага, тут задался... задал вопрос: сколько времени вам понадобилось, чтобы вырасти финансово? Ну, знаете, это же произошло не за один день. Вот. И ну, я думаю, что в течение лет семи постепенный постепенный постепенный рост произошел и когда я уже писала свои марафоны, я уже тогда была совершенно независимым финансовым человеком но знаете я все время еще одно такое важное качество которое я вам сейчас да, скажу Что бы с вами в жизни не случалось это в качестве подаркового упражнения микро микро что бы с вами в жизни ни случалось, думайте не о том, что «блин, как плохо, что со мной это произошло», а думайте о том, что «а как я могу на этом заработать?». Вот, Когда у вас будут мысли крутиться в эту сторону, вот какое бы событие ни, ни произошло, как я могу на этом заработать? Ну хорошо, не я. А как люди на этом зарабатывают? Другие! И когда вы думаете о других людях, вам будут приходить ответы, и вы потихоньку-потихоньку будете получать вопросы. Знаете, как? Вселенная тоже учит не то, чтобы книгу прочитал и всему научился. Постепенно, постепенно, шаг за шагом, урок за уроком. Усвоили один урок, она вам другой подкидывает. Усвоили следующий, получилось. И так далее. Вот так. Так, тут еще очень длинный такой, ну не вопрос, а хочу не вопрос рассказать свою историю с деньгами. Вкратце перескажу. Женщина говорит о том, что когда была студенткой, к нам в университет приезжал преподаватель ВТБ банка из Москвы и рассказывал про финансы и про то, как можно использовать кредиты в свою пользу. Тогда он рассказал про одну женщину, которая, слушая его лекцию, сказала, что у нее шесть кредитов. Но ее занимает одна мысль, какой бы банк ей даст седьмой кредит. И вот эта история ее так тронула, что она подумала, о боже, как же это имеет шесть кредитов. Прошло какое-то время, и она заметила, что она стала той женщиной, у которой шесть кредитов. И потом она пришла на марафон. И вот она сейчас живет хорошо и радостно, и у нее у все замечательно. Да, это, знаете, есть такое такая вещь кредитное рабство я очень рада что она из него выскочила и ну вот именно поэтому я про кредиты и говорю что это очень опасная вещь когда человек берет кредит для того чтобы рассчитаться с долгами и второй кредит для того чтобы покрыть первый это это уже можно даже говорить о какой-то зависимости финансовой от банков или от друзей. И с этим нужно работать уже очень-очень серьезно. Так, следующий вопрос. Так, вопрос немножко непонятный. Вопрос, как легко отдавать деньги. Это взаимосвязано с тем, как они к нам приходят. Смотрите, когда вы понимаете, что деньги ⁇ это энергия, и когда вы меняете эту энергию на получение тех другой энергии, которая вам необходима для вашего здорового, хорошего самочувствия хорошей самооценки, какой-то радости эмоциональной, для каких-то важных вещей, тогда и отдаваться будут легко. А пока у вас не будет понятия, что деньги это энергия, вот до тех пор у вас будет вот это вот сложная отдача этих денег. Потому что деньги не ради денег нужны, а деньги нужны для того, что... деньги это инструмент, это не самоцель. При помощи денег можно с создать что-то, деньги нужны для того, чтобы что-то получить. Вот. Я думаю, что именно вот в этом случае, в вашем случае нужно начинать думать о том, что деньги нужны для того, чтобы их тратить, и а не для того, чтобы складывать кубышку. Вот это вот знаете еще тоже отношение, я за подушку безопасности, я за то, чтобы были накопления. Но я против того, чтобы это были болезненные накопления, страх потратить деньги. Вот так. Так, следующий раз. Следующий вопрос. Здравствуйте, Анна. Как же раз и навсегда избавиться от ограничивающих убеждений про деньги? Повсюду эти убеждения. На улице в семье такое ощущение, что один человек внушил всем одно и то же. Не хочу в общем огонь, не хочу в своем личном поезде. Приглашаю на марафоны, на финансовый ключ энергии, финансовый ключ мышления. Смотрите, ограничивающие убеждения время от времени будете выкапывать все новые и новые. Раз и навсегда от всех убеждений избавиться. Ну, я не встречала таких людей. Это бесконечная работа. Не поверите, я где-то неделю назад откопала у себя еще очередное ограничивающее убеждение. Оно было довольно веселое, но я его нашла. И это было прямо таким очень интересным для меня открытием. То есть над этим можно работать бесконечно. Их действительно много в окружающем мире. Их довольно просто прорабатывать при помощи упражнений, которые я даю, и как только они появляются, сразу же можно, использовав или не они а появляются, допустим, новые, или вы открываете новые ограничивающие убеждения свои, они довольно легко прорабатываются, ну вот как-то так. Работа, это, знаете, это довольно рутинная работа, вот так вот по щелчку. Я подумала <смех> про шутку про чип, который сейчас всем вживляет. <смех> ну вот, я в кавычках, я шучу сейчас на эту тему. Вот, то есть чипированные, наверное, смогут вот так вот там, избавляться от убеждений, менять убеждения и так далее. Вот, но это рутинная работа, шаг за шагом, день за днем. Меняются одни мысли на другие и меняются ваше обсуждение. Так, вот отличный вопрос, важный, на который я очень сильно хотела ответить. Подскажите, как проработать установки? Есть кредит, и зарплата выросла, и отслеживают траты, но все равно ощущение, что деньги утекают сквозь руки. Тут. Речь не в установках. Тут одними мыслями вы не разберетесь. Если у вас есть кредит, и если у вас выросла зарплата, значит вы не так уж и отслеживаете траты. То есть если ваши траты будут записаны конкретно, вот прямо шаг за шагом, то ощущение, что деньги утекают сквозь руки, у вас не будет точно. Я очень рада за вас, что у вас выросла зарплата, потому что при кредите это важно. Если зарплата выросла, то у вас должен быть какой-то подъем, да? Это значит, что вы все делаете правильно. Вот. Я вас очень прошу, честно поведите таблицу три месяца, и тогда ваша зарплата вырастет еще больше. Давайте проверим. Так, следующий вопрос взяли кредит на строительство дома вернее на отделку сумма небольшая 400 тысяч рублей платим без напряга с зарплаты такой кредит я понимаю тоже зло но без него не получилось бы быстро въехать в новый дом слушайте ну, любой кредит любой потребительский кредит это утекание вашей жизненной, э, не жизненной пардон финансовой энергии это дырка если вы уже взяли этот кредит. Конечно, свое жилье, переехать в новый дом, это гораздо важнее, чем, допустим, снимать квартиру или жить с родителями. Это экономия ваших сил, вашей энергии, вашего здоровья, вашей психики. Это тоже очень важно. Поэтому, если, допустим, взвешивать, брать кредит или жить, например, в плохих условиях, то, возможно, действительно в вашем случае было бы лучше. Взять кредит. Ну, вот вы пишете, что платим без, зарпля... без напряга зарплаты окей. Если, вернее, не так, как только вы этот кредит закроете, так сразу же у вас появится новая волна финансовой энергии. Она станет крепче, она станет сильнее. Такой нестабильный мир у нас сейчас в наших там русскоязычных странах, да? М -м Я имею в виду страны СНГ. После Советского Союза нигде стабильной ситуации нету. Постарайтесь выплатить этот кредит как можно быстрее, и вы увидите, как ваше материальное благополучие просто получит новую, новый всплеск. Как-то так. Такой вопрос. Подкиньте нам, пожалуйста, положительных установок аффирмации, с которых нужно начинать перезагрузку головы. Был период, когда вылезла из долгов, но связалась с ремонтом, торопилась переехать, влезла снова в кредит. Очень жалею, извлекла урок, попала в кабалу. Нужно было постепенно, но без долгов и переплат. Знала, не применяла». Вот смотрите, я, безусловно, я уже вам сказала эту аффирмацию, но важно помнить еще о том, что просто говорить аффирмации от этого не изменится ничего. Нужно еще, знаете, вот знать и уметь, или знать и применять, это просто из разных опер. Вы знали, но вы этого не сделали. Какие бы аффирмации вы ни говорили, вам это... Вряд ли поможет. Как-то так. Хотела сказать не поможет, но усомнилась в своих словах. Возможно, есть люди, которым помогает только говорить аффирмации. Я таких людей не знаю. Я прошла другой путь. Я, кроме аффирмации, вернее, даже не так. Аффирмация, это, знаете, я как раз про то, что аффирмация это уже заключительный этап, который поможет держать себя в руках, направлять свою энергию. То есть знать, куда ты идешь, зачем ты идешь, и получать силы дополнительные. Но сначала нужно понимать, что нужно делать другое. Так вот, аффирмация ⁇ это деньги. Вот начальная аффирмация ⁇ деньги ⁇ это самый легко восполняемый ресурс. Если вы подумаете о других ресурсах, которые еще могут быть, вы убедитесь в том, что самый восполняемый ⁇ это деньги. Их можно найти, их можно заработать их можно пойти у кого-то взять и, и, и они везде самый невосполнимый вернее просто невосполнимый это время вот так так следующий вопрос Кредитами пользуюсь редко и только для крайне необходимой вещи, либо учеба. Как научиться в мыслях формировать конкретную последовательность приобретать что-либо? Когда появляются деньги в руках, хочется все и сразу. В мыслях никак. Пишите рукой на бумаге. Это единственный и самый эффективный инструмент, который только может быть. Пока вы будете в мыслях это все пытаться держать, у вас все так и будет оставаться на прежнем уровне. Для того чтобы начать Получать другой результат нужно для начала начать совершать другие действия. Вот так. Так, следующий вопрос. Как вы относитесь к расстановкам по методу Берта Хеллингера? Я думаю, что в моем роду был жесткий запрет на деньги. И планирую пойти на расстановки. Конечно, другие методы тоже предпринимаю. Например, прохожу марафон расширения финансового сознания, прохожу ваш марафон. Так. Так вот, я очень хорошо отношусь к расстановкам, и я использую этот метод в своих работах тоже. Я очень за, но только нужно, да, вы правильно написали, что только одной расстановкой ситуацию изменить, ну, тоже сложно. То есть, кроме расстановки, нужно делать еще другие шаги в сторону денег. Ну, я думаю, что это хорошая идея сделать вам расстановку, если вы уверены, что у вас был жесткий запрет на деньги. Так, следующий вопрос. Какие есть техники для того, чтобы обнаружить свои тормозящие в своей сфере мысли? Все эти техники есть на марафонах. Даю их много, они довольно простые в исполнении. Писать, писать руками в тетради свои мысли выписывать. Так, Следующий вопрос тоже очень важный. «Способы побороть страх. Открыла свой первый маленький бизнес в середине января. Все понимаю, что сначала нужно вложить. Но когда средств уходит больше, чем ожидала, наступает паника. Боюсь, что не справлюсь. Головой, понимаю, надо действовать, но иногда мысли пугаю. Как с этим бороться? Желательно быстро, чтобы не зависать на них даже один час. Благодарю». Вопрос важнейший. И я вам скажу, что тут нужно не бороться со страхом, а нужно как раз к нему прислушиваться. Это, знаете, тут, если вы просто будете бороться со страхом в данном конкретном случае, это, ну, как совершать какие-то необдуманные поступки. Именно в этом конкретном случае. Вы, когда начинали свой бизнес, у вас же наверняка не было именно такой силы страха. Он появился тогда, как вы написали, когда у вас средств стало уходить больше, чем вы ожидали. И от этого появился страх. И это совершенно правильный страх. Поэтому я всегда говорю, что прежде чем начинать бизнес, даже при самых пессимистичных расчетах Всегда надо закладывать еще 30% на непредвиденные расходы. То есть эта сумма плюс 30%. И тогда вы можете смело идти в бизнес. Во-вторых, нужно очень хорошо понимать, то есть быть образованным в сфере вот этого бизнеса, куда вы идете, и понимать, что вы будете делать шаг за шагом для того, чтобы вас ну, другие люди не ввели в какие-то сомнительные мероприятия, да, не втянули, чтобы вы не, не тратили денег больше, чем необходимо. Это часто бывает с рекламой, например, когда деньги просто сливаются. Ну, я сейчас про интернет-бизнес говорю. Ну, сейчас вся реклама через интернет проходит, как бы там ни было. Да? А деньги в интернете слить именно на рекламу очень просто. Если просто человек, который делает рекламу, ошибся в каком-то параметре, вы не попадете на свою целевую аудиторию, деньги просто сольются. Вот. Поэтому э -э, тут это не про страх-история. Это про вашу грамотность, это про, ваш, про вашу готовность вести этот бизнес. И поэтому я в этом случае бы рекомендовала вам обратиться, может быть, к какому-то специалисту, который может вам помочь именно в ведении вашего бизнеса и оптимизировать ваши расходы. То есть вы замечаете, да, и опять-таки, и оптимизировать ваши доходы. То есть что нужно сделать бесплатными методами для того, чтобы доход увеличился. Это есть такие методы, ищите их. То есть в вашем конкретном случае нужно совершать конкретные действия. И, скорее всего, я бы так поступила точно обратиться к человеку, который это умеет уже делать, у которого уже подобный бизнес. Построен. Ну вот как-то так. Знаете, страх это же... Ко мне часто обращаются с вопросом, Аня, как избавиться от страха, от того или иного. Ребята, у нас страх это то, что нас защищает. Это то, что защищает нашу жизнь, наше здоровье, здоровье и жизнь наших детей. Поэтому это важная часть нашей жизни страх. От него не избавляться нужно, а с ним нужно уметь жить. Нужно уметь его оптимизировать для того, чтобы жизнь наша была комфортная. Вот так. Следующий вопрос. Закрыла все кредиты к концу 2020 года. Я вас искренне поздравляю. Вот теперь учусь жить по средствам. Получается, но так много хочется. Какой шаг дальше? Дальше развивайтесь, растите, увеличивайте, думайте, как вы можете масштабироваться, думайте, где вы можете заработать и как вы можете заработать, где вы еще можете заработать, где вы можете заработать, не прилагая усилий, где вы можете заработать пассивно и так далее. Так, вопросы зала. Благодарю за ваши марафоны. Очень изменили меня, мое восприятие поменялось. Благодарю за первый марафон финансовый ключ мне повезло я попала на тот который еще формировали да два месяца был у меня такой период спасибо за теплые слова был такой период когда писался этот финансовый ключ был марафон шел два месяца а сейчас я им разделила на две части так следующий вопрос такой тоже очень я говорю, вот я читала ваши вопросы, чудесные вопросы были, и я вам очень за них благодарна. На совместном марафоне расширения финансового сознания с Блиновской говорилось о том, что нужно убрать из своего круга общения бедных людей, а начать общаться только с богатыми. Это действенный метод. Смотрите, вот мы ответственны, в данном случае конкретно я ответственна за то, что я говорю, а вы ответственны за то, как вы это понимаете. Это не совсем правильная интерпретация того, что мы говорим, что если убрать из своего круга общения бедных людей, убрать из своего круга общения токсичных людей, это важно. Стремиться в круг людей, которые богаче вас, это важно. Да? Но те люди, допустим, которые зарабатывают меньше вас, это не значит, что они прямо сильно вам испортят карму. Есть люди, которые дают энергию другим способом. Это может быть внимание, это может быть какие-то теплые переживания, это могут быть какие-то важные, важные вещи для вас. Да? Вот. Но то, что стремится общаться с людьми, которые уже добились успеха, вы... Опыляетесь ими, понимаете? Когда вы общаетесь с ними, вы видите круг их интересов, и вы начинаете интересоваться э, теми же вещами, что и они. Вы видите, какой у них режим дня, вы видите, что они не пьют пиво на лавочке друг с другом, а что они заняты каким-то ну, культурным отдыхом, что они в театр идут вместо этого. Понимаете? Это все развивает. И тогда вы начинаете брать с них пример, и тогда автоматически у вас Повышаются доходы. Ну вот так. Почему, когда ты готов уже отдать долги, появляется что-то непредвиденное, и деньги идут на это непредвиденное? Тоже отличный вопрос. Скорее всего, что вам жалко тратить деньги на отдать долги. И поэтому происходит что-то непредвиденное, которое приходится. Вот. Потому что отдать долги... Энергия очень четкая: берешь чужие на время, а отдаешь свои на совсем. И отдавать долги человек такое вот существо, когда отдавать долги жаба давит. Вот давайте так вот к этому повернемся. А когда уже вот непредвиденная прорвала труба, ты никуда не денешься. Ну, не отдал долг, значит, у тебя. Поэтому отдавать долги нужно с удовольствием, нужно жаждать этого и быть счастливым от того, что я отдал долги. И тогда все у вас будет получаться. Так, следующий вопрос. Если все мысли только о том, как избавиться от финансовых обязательств и об увеличении дохода, в данном случае не думается совсем. Знаете, я сейчас циничный анекдот один расскажу. Встречаются два одноклассника. Один такой богатый весь, вообще в золоте, на крутой машине. Второй такой бедный в потертом таком пальтишке. И вот они друг у друга спрашивают. Бедный у богатого спрашивает, как дела? Говорит, слушай, говорит, все плохо. Собака убежала. Жена изменяет. сына болтус не хочет учиться. Там в Лондоне застрял, там машина что-то колесо пробил. Ну, в общем, все как-то у меня, не слава Богу, а у тебя как? Говорит, у меня все хорошо. Я говорит, женат, у меня трое детей, жена молодец, квартира, однокомнатная правда, ну зато своя. У меня все в жизни вообще прекрасно. Единственное, говорит, три дня ничего не ел. Этот богатый так по плечу его похлопал. Говорит, ну что ты, надо себя заставлять. Вот. И, собственно, отвечая на ваш вопрос, я прекрасно вас понимаю, я разделяю ваше гнетущее состояние. Именно поэтому я и говорю, что кредиты брать, когда вы попадаете вот в это вот кредитное рабство, потом у человека начинается вот эта, вот, э, эта энергия из вас выходит от того, что ваши мысли заняты этими вещами. Вот Думайте, да, думайте о том, как отдать деньги, и потом думайте о том, как э, зарабатывать больше. Я, я могу вам в этой истории только посочувствовать. Так. Так, вопрос. Вот еще один пришел мне. Если, если люди, которые добились успеха, тоже токсичные, что, в принципе, сплошь и рядом, то как понять, что именно его привело к успеху и к чему нужно следовать и брать пример? Ищите других людей, которые не токсичны. Огромное количество успешных людей не токсичны, и марафоны они проводят, и обучение они проводят, и с ними можно общаться, и при... бывать на их конференциях, и завтраки они продают с собой, и так далее, и так далее. И можно их читать в Инстаграм и брать то, что нужно именно вам. Вот так. Очень важный вопрос. Спасибо. Хороший. «Какие существуют ритуалы или техники для привлечения денег?» Знаете, все ритуалы, которые я совершала, когда была бедной, в общем мне кажется, что они мне не помогали. Вот. ношение монеток в кошельке, монеток, мышек, ну как-то вот не помогло. Так. Ну, кто-то пшеницу на окне выращивает для того, чтобы на, на новолуние, по-моему, вот, монеты ставит, жабка с монетами во рту. Ну, не знаю, я, честно, я слаба в этих вещах. Вот, ну Но... так. Тоже важный вопрос: как вернуть финансовую энергию в семью, когда все средства уходят на лечение дочери. Все кредиты взятые именно с этой целью. Раньше никогда не пользовались, только ипотека. Я в декрете не скоро смогу выйти на работу. В семье двое детей, муж работает один, помогать из родных некому, квартира в ипотеку. Регулярно летаем в Питер на лечение. Денег уже не хватает, даже на еду одежду раньше никогда так не жили как вернуть финансовое равновесие с чего начать знаете вот в вашем конкретном случае вообще совершенно не стыдно просить и обращаться в фонды вот знаете я как человек я когда вспоминаю эту историю у меня прямо мурашки по всему телу это очень тяжелый тяжелейший опыт я не хочу к нему возвращаться никогда но жизнь такая вот страшная вещь у моей подруги, сын, который на один день младше Мартина, заболел раком. У него в два года или там год и семь ему было обнаружили рак надпочечника, причем в четвертой стадии. И в общем и целом нам на его лечение нужно было собрать миллион долларов, и мы их собрали. Мы их собирали два года. Это была невероятная борьба. Я я сейчас говорю, знаете, мне даже тяжело говорить, потому что я говорю, что я тогда была сама готова плясать на сцене для того, чтобы этому ребенку собрать деньги. Мы организовывали ярмарки, фотосессии благотворительные, концерты, по соцсетям собирали. Ну, в общем, это было вот каждый день мы собирали деньги, ходили и просили с вытянутой рукой, и я в том числе. И Боксы ставили по администрациям, по организациям и, ну, в общем, везде, где только могли, везде просили. И этот ребенок выздоровел, его вылечили. Слава богу, он здоров, он ходит в школу. Она родила еще двоих детей за эти семь лет уже, да. Вот, слава богу, все наладилось, все хорошо. Но это испытание, которое вы сейчас проходите, это какой-то очень важный и серьезный урок. Возможно, вам можно поискать причины этого вашего состояния в психотерапии, но я не думаю, что вам это конкретно нужно сейчас. Вам сейчас нужна другая поддержка. Не стесняйтесь просить. Обращайтесь в фонды, обращайтесь к людям, к единомышленникам, которые могут вам помочь. И ну, вот таким образом получать деньги в вашем случае совершенно экологично ну вот так если человек умеет легко создавать долги кредиты значит он может создавать изобилие где этот переключатель это заблуждение ну по крайней мере с моей точки зрения потому что создавать долги это тратить больше чем получать это вот только в похудении знаете это такая очень я сейчас подумала, да, провела аналогию. Это очень как, помогает держать себя в форме. Когда ты тратишь энергии больше, чем ешь, тогда ты худеешь. Ну вот, это закон физики. Поэтому переключатель только сначала изменить свое сознание. Зарабатывать больше, чем тратить. И тогда все автоматически изменится. Тут еще следующее, ну, я зачитаю. <laughs> Полгода назад прошла марафон по финансам. Ну, Ладно я, но муж. Он начал читать книги о финансах, ведет жуткие таблицы и так стремительно гребет, что я в восторге. Мысли вчера в моей голове реальность сейчас. И да, чудеса всегда случаются. Не рядом. Да, я благодарю, большое спасибо. Такое бывает, когда жена проходит марафон, а муж начинает больше зарабатывать. Мышление расширяется у мужа. Отлично, я очень рада. Как только приходят деньги, которые желая на реализацию своих меч, сразу появляются непредвиденные важные траты. Это о чем? Что в голове починить? Например, загадала деньги на косметологические процедуры, как только получила ребенок, сломал ногу, пришлось оплатить лечение. Это вторая сторона вопроса, о котором я недавно говорила. Это может говорить о том, что вам жалко тратить на, эти, на себя эти деньги, или вы испытываете чувство вины, что э, вот вам деньги пришли, и это может быть на подсознательном уровне. Но вам нужно поработать именно с вот этим вот ощущением «деньги для себя», с чувством вины поработать по этому вопросу. Вот так. Дети иногда спрашивают меня тоже вопрос, аж мурашки побежали. Мама, ты хочешь миллиард рублей? Я им отвечаю, что нет, потому что не знаю, что с этим миллиардом делать. И вот вопрос, как перестать бояться денег. Я вас вот тут прямо очень сильно приглашаю на марафон ⁇ Финансовый ключ ⁇ энергия. Мы работаем как раз именно тем, что расширяем вот это вот, помещаем деньги в голову, потому что... Очень важно, чтобы вы понимали вот эту вот вещь, что каждый человек имеет денег столько, сколько появляется, помещается в его сознании. Есть такое понятие, как финансовая емкость, которая включает в себя и вот это вот тоже осознание, сколько денег мне нужно и как я их буду тратить. Это очень важно, это очень важно. Вот. Одна из очень, очень важных частей вот так вот этого, этой финансовой емкости. Я напоминаю, что у нас сейчас акция при приобретении двух марафонов одновременно вы получите скидку 2000 рублей, то есть два тренинга, два марафона, финансовый ключ, энергия, финансовый ключ мышления за 10 тысяч рублей вместо 12. Так. Бесит кредит? Очередной вопрос. Так. Не плачу кредиты, не могу найти работу. Проговариваю, прописываю позитивные аффирмации, читаю полезные книги. Но эти мысли постоянно в голове. Не пойму, как выбраться из этого круга. Я уже говорила. Только аффирмациями вы или чтением книг, вы ситуацию не измените. Ищите работу. Вот то, что, конечно, необходимо сделать, это искать работу, причем искать работу такую, которая будет вам подходить. Вот к этому спокойно нужно подходить, к этому вопросу. Потому что пойти не лишь бы на какую работу, чтобы вам едва-едва хватало закрыть кредиты, а на такую работу найти такую работу, которая будет... В которой вам будет комфортно и долги отдавать, и жить нормально ну, относительно, да, я не знаю о какой сумме речи у вас идет. Вот, поэтому ищите. Но, знаете, вот в качестве аффирмации, что единственное, что я могу вам тут подсказать: что нужно помнить о том, что работы вокруг огромное количество. И вы точно сможете найти заработок, который вот на сегодняшний день было бы желание. Вы точно сможете найти заработок, который вам будет подходить, и работа, которая вам будет подходить и будет вас радовать. Вот такую мысль думать, что вы... вам нужна такая работа, и спокойно ее искать. Вот как-то так. Так. Вот тоже классный вопрос, а классный он именно за то, что тут он поставлен очень интересно. Плачу ипотеку 15 лет, еще надо 25, всего 40 лет. Хочется досрочно уже расквитаться с ипотекой. Так, так, так. Это можно сделать, если дополнительно копить и не позволять себе излишеств. Путешествия, новые большие вещи, список хотелок есть и довольно большой, как бы отправить себя в армию на семь лет, зато потом свобода. Или не заморачиваться покупать все, что хочется, и не обращать на ипотеку внимания. Платите, платите еще 25 лет. На какой путь вы бы сами пошли, если бы были в такой ситуации? Слушайте, я была в такой ситуации. Я была в ситуации, когда у меня были кредиты, была в ситуации, когда у меня были ипотеки, и я чувствовала себя там отвратительно, очень угнетенный. И во время кризисов мне пришлось продавать квартиры. Вот, ну, это были, я же говорю, вот знаете, когда не хватало мозгов, когда не было еще этого финансового сознания, когда не было понимания, что тратить нужно меньше, чем зарабатываешь, и времена меняются, и могут настигнуть кризисы. И что ты будешь делать? Иметь тот самый пресловутый план Б для того, чтобы выйти сухим из воды в этой ситуации. Поэтому как бы поступила я? Смотрите, вот эта вот ваша фраза «Как бы отдать себе в армию на 7 лет» — это ну, нехорошее желание. Не нужно так даже думать и не нужно себе такого желать. Это даже, я бы сказала, очень опасная мысль. Поэтому прекращайте ее думать. Вот. и оптимизируйте свои расходы если можете и... но лучше конечно же оптимизировать свои доходы Пусть ищите другие способы еще чтобы они к вам приходили еще в большем количестве я бы сделала все для того чтобы выплатить этот кредит как можно быстрее вот. Хотя, опять-таки, смотря, под какой процент у вас этот кредит, понимаете, то, что вас просто угнетает эта ситуация, что на вас висят деньги. А если это кредит под какой-то очень маленький процент, там, один, полтора, два, если вы за границей живете, я ж не знаю, да, я даже по аватарке не могу погадать. Вот, если это такой кредит, который с очень маленьким процентом, то можно спокойно его выплачивать. Потому что тогда недвижимость ваша подорожает через 40 лет. Ну, Еще через 25. В общем, смотрите. Посчитайте. Вот. Так. Вопрос, на который я уже отвечала. Если я взяла квартиру в ипотеку, выплатила ее за три года, при этом цены на недвижимость очень выросли. В итоге я переплатила 200 тысяч рублей, а квартира выросла на 2 миллиона рублей. В таком случае моя финансовая энергия пострадала? Нет, в таком случае финансовая энергия как раз очень даже укрепилась и подросла, потому что вы заплатили гораздо меньше. Ага, наше время подошло к концу. Я. Благодарю вас за внимание! Большое вам спасибо за ваши вопросы! Я желаю вам прекрасного прохождения в марафоне «Здоровые деньги! Здоровые финансы!» И Приходите ко мне на страницу, подписывайтесь на меня в инстаграм «Калантерная Анна», и я вас буду с удовольствием ждать. Всего хорошего! Пока!